Информ привет! Информатика! Да. От мастера! Вместо от международного мастера! Между прочим. Сейчас Миша будет меня учить информатике. Внимание, да. это урок информатики. Вот так. Сына отцу. Поехали! Итак, ну соответственно, я не писал тургор. Сложный, поэтому я должен хотя бы как-то отчитаться. Да. И я взял задачу сам кошку. К счастью, там было много задач на математику. В целом довольно много обычно задач на математику на всяких олимпиадах, особенно если они не очень большого уровня, потому что... Ну, типа, остальное они и не знают. Ну, типа, МКОЖ достаточно большого уровня, но все-таки там много неопытных задач. И в любом случае на математику задачи это более идейная задачи. Это не то, что написать какую-то тупую структуру и сдать задачу. Вот, естественно, первая задача. Трудная задача, так называется. Дан неориентированный граф состоящий из 3 вершин и ровно 3n ребер. О, как? То есть, вот например, Пример да, n да. угольник. Э, например, треугольник, да. Нет, триен-угольник правильный, да? По кругу вообще. В любом, коугольнике. А, в смысле, короче, просто один цикл. Да, может ну, один цикл. ну, вот, короче, ну, граф. Тут должно быть любом, ну, в любом, ну, в нет. Не обязательно, да? Может быть, это набор лесов, Не обязательно. Лес, лесов, вот. да? и, и ровно три энергии. То есть, лес, может да, быть, например, что-нибудь вот такое. Что-нибудь вот такое. Тун-тун-тун. Тун-тун. Тун. О, какая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Во, Вот так давай. О, и одна висячка вообще. Вот. Требуется. Ну, соответственно, Требуется найти в графе независимое множество, стоящее ровно из n вершин, либо указать, что его нет. Oh. То есть вот тут три n вершин и 3n ребер. 3n ребер. M. И нам надо найти независимое множество <с размера ровно n. Либо сказать, что его, соответственно, нету. Я уже нашел. Раз, два, три, четыре. Вот, папа уже нашел какое-то. За какое время, говорит? За три секунды вот. я нашел. Ну, за одну секунду, ты, кстати, не уложился. Ограничение во времени на секунду плохая. Вот, ну, если кому-то интересно, N не больше 10 в пятой, чтобы всякие два в степени N не загоняли. Да. Но это не особо важно. Можете подумать. Вот, естественно, подумали. Сразу скажу, что поиск просто независимого множества это NP-полная задача. Да, ну, то есть я не помню, но да. А, ну, наверное, наверное да. независимое множество размера N тоже NP-полная, ну или плохая, как минимум. Но здесь есть условие, а, И несложно что понять, время. что, скорее всего, требуется какой-нибудь конструктивчик. То есть а хочется просто явно предъявить, а, что-то <coughs> сделать, а потом явно предъявить вот независимое <coughs> множество. Да. Ну, тут, понятно, специфика какая-то информатики есть, то есть прожженному математику будет сложно. О, я еще одно нашел. Да. Вот, ну, соответственно, что, подумаешь? Ну, я как-то, знаешь, я даже не понимаю, в какую сторону... Ну, короче, тут это да, нужен образ мысли. Нужно какие-нибудь вершины с минимальным брать. Вот. Конечно, наверное, ребер из них торчащим, то есть... А... Вот, но, соответственно, когда я это решал, у меня уже есть этот образ мышления. Что я сделал? А -а -а. Давайте сделаем следующий алгоритм. Будем брать в графе вершину с максимальной степенью. А, максимальной брать. Я вот хотел минимальный брать. Минимальный плохо брать. А, ну какое соображение? Если максимальная степень 0, то все вершины нет ни одного ребра, и все вершины образуют независимое множество. Но это уже противоречит тому, что у нас три анализа. Да. Но нам нужно независимое множество размера n, а не 3n. Да. Ну, да. Значит, давайте брать вершину с максимальной степенью и удалять ее. -хм. Вместе со всеми нахрен ребрами. Да. И понять, что все ребра из нее тоже удалятся. Да. Э -э в частности, если мы, например, удалим 3n минус одну вершину, то останется одна вершина, из которой идет 0 ребер. И мы получили независимое множество размера 1. Но... Как хорошо. Да, прекрасно. Вот. Но хочется сказать, что на самом деле <coughs> мы удалим не больше, чем 2 n-вершин. Вот, в смысле, когда уже обнаружено... И после этого максимальная степень станет нулем. Ну, понятно, что если максимальная степень 0, то это просто набор точек. Мы Очевидно. берем их все и получаем независимое множество. Ну да. Независимое множество, это множество, в котором нет ребер Ну, это все знают. Да. Слушай, то есть максимум, если мы будем просто жадный алгоритм с максимумом. Да, то есть мы берем вершину с максимальной степени, удаляем. Вот. Ну, если как реализовывать, то можно написать сет. Сет по степени и удалять каждый раз максимальную. Но это не важно. Почему? И вот вопрос, почему это сработает? Да, есть... К счастью, на Олимпиаде это доказывать не надо было, поэтому я чуть-чуть посидел, покумекал, написал, а, и все нормально. А, надо доказывать. То есть да, -то ты того... пишешь программу, она заходит по времени, ты кайфуешь. Офигеть! Но... Блин, то есть э, я бы сразу спросил тебя, почему эта процедура выйдет всегда на независимое множество, если такого существует? Да, компьютер не спросит. Более того, я утверждаю, что из-за этого как раз независимое множество всегда существует. И, значит, давайте докажем все Оно всегда всегда существует, да? А давайте докажем. Ну, если мы удалим, если после этой операции мы удалим не больше, чем 2 n-вершин, то очевидно, у нас останется хотя бы... А можно доказать, да? А давайте, Вот. И сейчас я хочу, соответственно, уже строго это доказать. А, то есть это вы... На я там немножко доказывал, немножко интуитивно. Ага. Ну и потом написал. А сейчас мы вернемся в поле математики и докажем... это строго. Но у нас же все-таки канал математический. Да, существует, независимо от того, что n-вершин. Итак, слушайте доказательства. Обозначим за k количество вершин, которые мы удалили и у которых была степень хотя бы 2. То есть что мы делаем? Сначала мы удаляем вершины, у которых степень хотя бы 2. Допустим, мы сделали это k раз. Ну, в любом порядке. Можем из них выбрать любую с максимальной степенью. Потом. Ну, типа 2 – это все, кроме висячих, да? Да, все, кроме висячих вершин. Потом обозначим за t количество вершин, которые мы удалили и у которых была степень 1. После этого висячих стали, да? Вот. Заметим, что когда мы удалили вот эти k плюс t вершин, все оставшиеся вершины со степенью 0 остались. Ну понятно. Значит, нам нужно доказать на самом деле, что k плюс t меньше либо равно, чем 2n. Ну да. Надо. Вот. Это то, что мы хотим. Ну да. Теперь давайте писать какие-то оценки. Да. Очень Первая интересно. оценка очевидная. Да. Давайте напишем 2k плюс t и заметим, что это не больше, чем 3n. Почему? Каждая вершина вот эта удаляет хотя бы два ребра. Каждая вершина, у которой степень хотя бы два, удаляет хотя бы два ребра внезапно. Ну да. Значит, вот здесь у нас удалится хотя бы 2к ребер. Ну да, нет, это очевидно. А вот здесь удалится хотя бы ты ребер. А всего ребра не больше, чем 3. Да, да, конечно, конечно. Значит, эту оценку написали. Теперь вторая оценка. Тут нужно быть более аккуратным. Но она в целом тоже очевидная. Давайте попробуем оценить Т. Вот, допустим, у нас есть граф. Висят. Заметим, что висят. раз у нас максимальная степень 1, то как бы вот будет просто сочетание на самом деле. Ну да, да. И пустой, то есть у нас, у нас вот тут пустой. есть ребро, и вот эти обе вершины больше ни с кем уже не Никогда, могут да, не спариваются. Значит, вот этих ребер у нас не больше, чем э, вот этих Две вершин бам. пополам. Да. Причем тренинг пополам оценка не работает, но заметим, что сначала мы удалили к вершин, которые... Сначала мы удалили k вершин со степенью хотя бы 2. Значит, у нас осталось 3n минус k вершин. Да. И мы можем честно написать, что t меньше либо равно, чем 3n минус k пополам. Потому что, да. естественно, вот это количество вершин у нас осталось, и они все да. максимум разобьются на пары. Вот. Ну а теперь немножко покумекаем. Немножко покумекаем еще. А, 2t, 2t плюс k меньше на 3 и 2k плюс t меньше на 3. Да. Оп-оп-оп. Да? А, да, и теперь сумму и на 3. И сложим эти два неравенства. Все. Получаем, что, что 3k плюс 3t меньше равно, чем 6n. 6n. Все. Вот. Поделим на 3. Офигеть. И мы доказали, Офигеть. что n вершин хотя бы... Это оставить. офигенно, слушай, очень красиво. Да. И на самом деле легче придумать пример, на котором это выполняется. Давайте нарисуем кучу треугольников. Ну, конечно. Тогда в каждом из них нам придется удалить по две вершины, и одна вершина останется. Ну, да, в смысле, что это граница вот, жесткая, что нельзя найти да. n плюс 1. Не всегда можно найти n плюс 1. но ну, а ну, я придумал пример с треугольником. <coughs> да, это Посмотрел, очевидно, что да. на нем работает, но везде работает, ну, че. Конечно, нет. конечно, конечно. Итак, это да. была трудная задача. Ну, это круто. На самом деле, это очень круто. Это задача, которую я бы, может, и решил, если, никто, если бы меня по-другому сформулировали. Задача. Дам. Детский садик Тормозок. Это название. Задача Джей. Детский сад Тормозок. Детский садик Тормозок. В детском садике Тормозок дети решили уравновесить прочными бесконечные качели. Что уравно? Дети решили уравновесить прочные бесконечные качели. То есть вот у нас есть качели. Да. Бесконечное количество детей, да? Нам нужно, чтобы вот они были уравновешены. Ну, на самом деле они не бесконечные. На самом деле они размера 10 в 9 сюда и 10 в 9 а, сюда. И детей тоже не больше, чем 10 в девятый, потому что это не, не, на земли еще не, примерно такое. А такая логика не работает. Там в спортзале в какой-то задаче с региона было 10-6 детей. Мой одноклассник решил порофлить, задал, задал вопрос. Скажите, а как можно из в спортзале 10-6 детей? Вот. Ну да, это, а, можно объявить весь вот. мир. Дальше. Так. Среди них был очень маленький, но очень умный физик Герман. Привет всем Германам. Который сразу рассказал всем остальным детям о том, что если они хотят равновесить качели, то они должны добиться того, чтобы сумма моментов детей, севших слева, была в точности равна сумме моментов детей, севших справа. Еще объяснил, что такое момент ребенка, вот. да? Ну, естественно, объяснил, что для самых юных посетителей детского сада Герман да. напомнил, что момент ребенка, севшего на качеле, это произведение массы на длину. Да, но не ребенка, а расстояние от точки, от ребенка, от точки, где он сел, а ребенок точечно, естественно. Да, ребенок — это точка. Вот, естественно, он сел тут, тогда вот если вот здесь... А здесь — м. Ну да. Соответственно, дана масса каждого ребенка. Это Олег Герман. Он у нас был на канале. Это фамилия, на самом деле. Возможно. Дана масса каждого ребенка, требуется, во-первых, чтобы никакие два ребенка не сидели в одной точке, понятное дело. Второе, чтобы дети сидели только в целых точках. Дальше, в середине дети сидеть не должны, потому что это читерство. Там воспитатель сидит. Да. Там еще, там типа делают обычно какие-то вот такие штуки. Ну да, на них сядешь, да. Вот. На кол посадили. Ну, соответственно, детей, вот это хорошая новость. Нет, это плохая новость, что посадили, но хорошая, что не посадили Детей, к счастью, не больше, чем 1000, и их да. массы до 100 100 килограммовый, 100 килограммовый ребенок ну, Это еще, <laughs> да, это да круто, масса а? ребенка в килограммах <laughs> Вот У меня 64 100. Ну, естественно, что нам нужно? Нам нужно просто построить пример, чтобы качели так. были уравновешены Любых НМ, да? То есть да, данные массы какие-то ММ и Т, данные количество детей, нужно посадить всех детей так, чтобы моменты, сумма моментов была равна с этой и с этой стороны. Э -э координаты до 10 в 9 были. Никто да. не сидел по центру, и никто не сидел в одной точке. И все сидели в целых точках. До 10 в девятой, чтобы тупо не перемножали каждый раз все дальше и дальше туда просто, да? Не кинуть всех там здесь подряд. Ну прощать. типа а до 10 -ти в 9, чтобы переполнения да, не было. На, на Луну да, загнать и один он всех перевесит последний. Ну да, все-таки больше 10 в 9 километров довольно странно. <кх> <кх> <кх> <кх> То есть нам нужно составить уравнение M1, L1, да. это будут целые, неважно какого знака, плюс M2, угу. L2, плюс так далее, плюс Mn, LN равно нулю. Да, это просто условие. И решить его. И при этом число. все эляйты различные. Да, решить в различных элитах из Z. Э -э знаю, да. Мест нуля. да. Точно, да. А, ладно. Это фактор. А я поделил на ноль. Это фактор по нулевой подгруппе, то есть просто Z. Да. Так. Ну вот, да. Очень интересная задачка. Это, кстати, помнишь, логарифмы мы с тобой обсуждали, гипотезы BC. Uh -huh. Там вот были логарифмы простых чисел, подряд идущих. И мы искали опровержение, ну, в смысле, контрпримеры. Вот, АБЦ тройки с помощью того же самого. Вот. Ну да, такая задачка на приступ директе какой-нибудь. Ну, правда, ну Тебе надо явно найти координаты. найти же, явно надо, да. Нужно, наверное, так. Ну, поперебирать. Вот сколько надо поперебирать, чтобы примерно попасть. Ты хочешь рандомно собрать? Нет, нам Рандомно что-то мне не нравится. Рандомно, да, будет будет какая-то экспонент сразу. Да, что-то да. Как же быстро это делать-то? А, может, каждый раз загонять все ближе к нулю? То есть, вот, скажем, взял я какого-нибудь толстого жирного да. пацана, посадил его в единицу. Угу. Потом, ну, давай самого толстого взял, ага. самого толстого посадил его в единицу. Потом взял тонкого, стал его сажать следующего по толстоте. С той стороны сажать пока не станет да. почти. Угу. Потом запомнил разницу, следующего снова со стороны жирного. Ну да. И я думаю помощь. такое решение есть, но оно более сложное. Угу. Давай я сразу расскажу. Да, давай. Что хочется сделать? Хочется упростить себе жизнь, понятное дело. Давайте <с сделаем что-нибудь прозаичное. Давайте поставим, посадим одного с первой стороны, а всех остальных с другой. Ага. Тогда нам нужно, чтобы mx, где m это его масса расстояния x, соответственно, до центра, оно равнялось, ну, да. ну каким-то, соответственно, l первым на m1 плюс l второе на m второе. Плюс. Ну, я сейчас забью на то, что n количество детей. Я скажу, что их n плюс 1. И у меня будет вот так. Ну да. То есть выдел некого э, вот. такого козла отпущения. Да. Какого-нибудь там филимон. Вот, посадил да. его слева. Да. А всех остальных посадил справа. Извините, если кто кого-то зовут филимон. Это случайно. Так. Ну, заметим, что нам хочется. Вот это число фиксировано. И понятно что дело, что вот это должно на него делиться. Иначе ничего не выйдет. Так? так. А, да, да, да, да. Да, вот. да. Ну, как проще всего добиться, чтобы что-то на что-то делилось? Давайте запихаем m во все эти штуки. Ну да, типа того. Получаем, что на самом деле mx, ну вот мы как бы конструируем какой-то пример. Ну да. Получаем, что это вот что-то такое. Ну да, то есть только по кратным вообще ходим. Мы ходим да. просто по кратным. Да. N, T, m, MN. Ну да, дальше, конечно, не сложно это сделать вот. Ну, m сразу сократилось И у нас получилось x из. Мы можем выбрать любое целое Любое натуральное, заметим да да, сразу. да, да, да, И нам нужно добиться того, чтобы Было выполнено вот это Ну, естественно, они все были различные Ну, тут уже несложно понять Что можно взять, например Самые банальные числа от одного до n То есть Напишем, да. что вот так что вот так. А мы не, вы, не вылезем за границу вот 10, И нам нужно понять, насколько далеко мы уйдем. Да. Э, но заметим, что мы вот здесь все их можем оценить как N, а здесь мы их все можем оценить как M. Да. Ну, как 100. Ой, не, не ушли. Да, да. И получаем, что это 100 на 1000, то есть 100 тысяч, да. и мы их сделали 1000 раз. То есть получаем, что это не больше, чем 10 8. Ну да. Ей! Да, слушай, ну это да, это, это так, одного туда на, нахрен заслал, да? Сибирь, да. 10 8 метров, это 100 тысяч километров. Нет, по пути на Луну заслал, это да. Да. Да, ну это круто. Ну это, это да, это такое топорное, я думаю, что гораздо меньше можно за, задать границу, и все равно можно будет Да, делать. более того, мы когда решали черекош, мне Сева сказал, что там была такая задача, но с более жесткими ограничениями приходилось там что-то уже да, ну вот тут, больше. как я, наверное, делал туда-сюда. Да, ну что-то такое. Поехали дальше. Задача B. Она уже больше связана с информатикой. Уничтожение массива. О. Граф мы уже понич... понеучтож... по уничтожению... Уничтожение массива. По не... Так. По поуничтожали. Теперь так. будем уничтожать массив. Итак, дан массив A1, A2 и так далее. AN состоящих целых чисел, как всегда. Любых знаков, да? И 0, да. может быть. А, ну на самом деле они все неотрицательные. Все неотрицательные. Да. Так. То есть 0 меньше либо равно чем, а, а, а, а это меньше чем 2 в 30. Массив это просто вектор, да? Да, но это просто типа, ну данный набор вот от такой, да. этих чисел. Повторяющийся, возможно. Да. Угу. Так. Соответственно, определим операцию уничтожения с целочисленным параметром k. K Выбрать K различных индексов. То есть мы выбираем какое-то подмножество. Да, взяли. Вычислить их end по битовой. То есть мы взяли какое-то подмножество, а I первое, э, как end пишется, по-моему, так, да? Что это такое? Это ксор, вообще говоря. <laughs> ну, короче, and, знаешь, по битовой end? Есть просто, короче, смотри, есть and который э, э, таблица истинности. Ну, есть... Э, Логический. Э, сейчас, э, есть... Э, Сейчас, ты просто 0, 0, 0, должен их записать 1, в двоичной системе все. 1, 0, 1, 1. Да. И вот end – это вот такая таблица истинности. А, end. Я, я, я, мне показалось end – конец. А. А, это i. Вот. Да, да, да. Значит, просто теперь берем число, записываем его в двоичной системе счисления. Ну, например, 1, 0, 1, 1. Ну, да. 0, 0, 1, 1. Так. И мы хотим сделать end с еще <с> чем-то. Допустим, да. с 0, 0, 1, и, 0, да, 1, 1, 1, 1, 0. И просто делаем побитуй n по да. вот этой таблице, получаем 0, 1, 0. Вот 1, 0, 0. Да. И ты вот. сделал их с. И я сделал побитовый n вот этого набора, K. который я выбрал. К этих, да? да? Вот это ]аешь? то, что Понятно, я пишу, да, это побитовый n. Там, где везде у них единица, а остальные все нули. То есть в побитовой записи я оставил единицу там, где единица у всех них. Вот. Да. Так. И дальше я беру вот это число равно x, и я, вычис, я вычитаю x из каждого из вот этих. То есть a, это t, t, t, минус равно x. Да. Ну да. Ну, собственно, x меньше не всех. Не, не больше. Да, очевидно, да. что x не больше, чем каждый из них, <кười> <кười> <да>. <кười> потому что он является подмножеством битов каждого из них. Да, конечно. Вот. Вычел. И нужно сделать все элементы массива нулями. Как можно быстрее, да? Нет, просто сказать, что возможно или невозможно Вот, задача решается независимо Нужно найти все такие k Найти все такие <pleasant tinha> k, что элементы массива можно сделать нулями Ну при k равно 1 можно Да, при k равно 1, говорит папа Очевидно можно, потому что если мы возьмем bueno. <son tremendoussterdam> число себя Число <pragmatic> и будем вычитать побитую end этого числа То мы вычитаем его и оставим 0 вот. Но нам нужно найти все такие k. При которых любой массив доводится до нуля. При которых данный массив доводится до нуля. То есть вот этот массив зафиксирован. Мы каждый раз независимо берем какой то k, фиксируем, и смотрим, можем ли мы его как-то довести до нуля. И нужно вот дать, да, вот в форме вот при данном n данном k. А, нет, при данном массиве и данном k можно это сделать. Ну, по сути, да, но типа чтобы жизнь сладко не казалась. У нас n до 10 в 5 ну да. и надо для всех k найти. То есть вот у нас есть 10 в пятый, ну короче, для всех k от 1 до 10 в пятый нам mm -hmm. нужно понять можно или нет. Mm -hmm. <связывается> Жесть. Жесть, да, еще и для, для всех массивов. Нет, для этого одного массива, один массив дан. А, все-таки массив, подожди, но массив там конкретные данные, то есть какие-то Массив фиксирован. А где он? Массив дали, его дали в входных данных. А, ну то есть подожди, но данные ты его еще не дали. В смысле? Ну вот где, чему? Сейчас, смотри, как устроена задача по программированию. Тебе дают какие-то да, переменные, да. массивы, значения, вот это все. Это все дают во входных данных, то есть программа их считывает. А потом они уже все фиксированы, и программа решает задачу, ну, как бы программа должна уметь решать задачу для любых входных для любых, данных, да. но при этом в каждом отдельном запуске входные а, данные фиксированы. И при проверке тебе просто будут выдавать эти данные. То есть, да. да. да. Тест — это, соответственно, даются какие-то входные данные и проверяется ответ. И вот дается куча входных данных, если <как> на всех работает, то считается, что программа работает. Ух ты. да. Вот. То есть, можно считать, что массив а может быть любой, но фиксированный. Да. В чем же тут соль? В чем же соль? В чем может быть затык? Да? может быть затык? Затык, затык, затык. Это такая более информатичная, да, жесткая, затык, конечно затык, же. затык, затык, Ну да. Ну, например, если k равно n, то как-то вряд ли вообще что-то выйдет. А, ну там что тоже можно поставлять, да? А, а, нет. Можно, ну, но нет. если мы поставим 0, то сразу мы будем вычитать 0, и смысла не будет. А, ну все, да. Но если, например, все числа одинаковые, то мы можем их n и учесть. Ну да, то есть k равно n вообще это очень редко будет. Ну в, в целом том, да, случае. в среднем так, да. Но да? ну, это надо доказать? Но если они две разные хотя бы, то после э, первого вычитания а, они как-то изменятся. Они как то изменятся, как-то изменятся, потом начнешь ну, как. Ну короче это надо. Это тоже не до конца очевидно, но угу. ну, давайте разбирать тогда. Да, давай. давай, да, ничего не понимаю. Давайте попробуем что-то понять про эту штуку. Э -э поймем, что если у нас хотя бы в одном из выбранных чисел Рассмотрим какую-то отдельную позицию бита. Да. То есть выберем один бит. Да. Допустим, вот этот. Ну, да. Поймем, что если хотя бы в одном числе тут стоит 0, то у нас по битовой и уже 0. Ну, да. На этом бите. Ну, естественно, да. А если они все единицы, то он единица. Но тогда, естественно, он вычтется из них. И когда мы вычтем вот этот вот по битовой и, да. у нас в них во всех уже станет 0. Уже во всех станет ноль, да. Значит, на каждой операции для каждого отдельного бита, ну мы распараллелим на биты, будем да. считать отдельно для битов. Для каждого бита у нас либо вычитается k, либо не вычитается ничего. Ну, естественно, если было количество num, ну, it, это, естественно, число единиц а -а -а. в k-том бите, в i-том бите. Пусть у нас было количество чисел, у которых единица в i-том бите, num, Ну, it. Тогда у нас из этого нумайтова каждый раз вычитается либо K, если мы взяли в набор все с единицей в этом бите. Да, да, да, да. И они все занулились. Либо 0, если хотя бы один из них 0. Тогда очевидно, что нумайта должно делиться на K. Ах ты, Потому что иначе у нас ничего не выйдет. И для каждого бита. Да, это верно, да. Соответственно, это нумайта должно делиться на K. Значит, gsd этих чисел должно делиться на K. Нот, да, то есть у тебя вот. сумма k на 2 в эльте и по некоторым вот. Значит, же сюда всех количеств чисел в каждом бите Даже Единиц должна делиться на k да. Ну, там можете додумать немножко. Ну, а дальше, наверное, очевидно, вот. А потом, значит, так, так можно сказать, что это критерий Да. То есть, да. Э, почему это критерий? Ну, в среднем, потому что мы как бы выбираем как, э, Если они все нули, то мы победили Если они не нули то в каком-то есть хотя бы k. Тогда k в каком-то бите есть хотя бы k, выбираем эти k. Mm -hmm. У нас из всех битов вычится либо 0, либо k, поэтому делимость останется. Да. И при этом, соответственно, количество вот этих хотя бы 1 вычтется да. Хотя бы k вычтется Ну да. Вот. Ну и в конце нашли... мы сведем, соответственно, к нулям. Офигеть. И все, и вот, вот. Который... И, соответственно, нам нужно просто посчитать все числа, которые являются G этих количеств. Перевести Ну, Но это нормально делится, смотрю. потому что эти, ну как бы вот это G оно не больше, чем n. Ну, круто, слушай, да, ну, примерно понятно все, О, да, вот. что происходит. Ну, там еще пара задач есть, но в целом, я думаю, хватит. Круто, вот вам первый урок информатики! Информ, привет! Супер. Информбюро. Информбюро, да, да, да, советское. Информбюро. Говорит, информбюро.